Я учил людей, и если кто-то хотел учиться, то он учился. А если какой-то кретин пришел в институт только для того, чтобы не идти в армию, то я в этом не виноват. Это жертва системы. Нет, не системы. Чего он там хотел -то? Это не моя вина. Не я виноват, что сейчас студент не пригоден. Mm -hmm. Так. Я учил людей, и тот, кто хотел учиться, тот учился. А если какой-нибудь кретин пошел в институт, чтобы не идти в армию, то это… что он там хоть в армию-то? То извините, не моя вина, Шо господи. Чуть-чуть вы опять теряете, опять вы переходите на да. скороговорку. Все-таки говорите внятно, размеренно, напористо. Не я виноват, что часто студент-проф непригоден, его нельзя научить. Это плохое полено, из которого не сделать буратино. Сейчас про ваши любимые взятки и откаты. Да? Да не я выстраивал систему взяток и откатов. А -а -а. Это все аргументы напираем, увеличиваем. <свист> не я выстраивал систему взяток Нет, и откатов. Паузу дайте. Посмотрите на него. Никога. Вот с этого все время брать. Поехали. Не я устраивал систему взяток и откатов. Что он еще не. Ч еще я не делал? <свист> А, не я уничтожил... Так, в общем, не я устроил систему взяток, не я уничтожил уважение. Каждый дурак, с какой какой то должен первым делом бежит по диссертации. Вот. Не я устраивал систему взяток и откатов, не я... Что же я не я сделал-то? В конце концов, вот, не я. Ага. Не я выстраивал систему взяток и откатов, в конце концов, не я уничтожил уважение к людям труда. Не я заставляю каждого дурака, который занимает большую должность, бежать и покупать диплом доктора наук или кандидата. Не я выстраивал систему взяток и откатов. Не я, а... что я не делал. А не я уничтожил концепцию. Вот это уважение к людям трудается вообще лишнее. Если я что-то не могу выучить, это лучше отредактировать. Так бы вам физику сдавали. Не, знаете, Борис Сергеевич, вот так это вот они... ядерное, это лишнее. Так они и сдают. Давайте закончим. А так на... они сдают. На... название учебника. Так они и сдают. Вот, отличный. Так они и сдают. Ну так не берите дурацкого ну, примера с них. Поехали. А что же не брать-то? Я же в оценке ставлю. По физике-то у меня все отличники.